Итак, давайте на примере встроенного в Logic Delay, Tape Delay рассмотрим основные параметры любого дилея. В принципе, дилей достаточно легкий эффект, сильных каких-то отличий у разных производителей плагинов вы не найдете. То есть, в принципе, параметры все плюс-минус одни и те же. Основная, основной параметр, это, собственно, сам дилей, то есть то, насколько у нас будет задержан следующий повтор и второй параметр по важности — это фидбэк. То есть сколько повторов у нас будет. То есть фидбэк, как я уже говорил, это вот эта, собственно, цепь, обратная цепь, когда у нас сам повтор подается сам на себя и еще раз повторяется. То есть как бы у нас произошел первый повтор. То есть когда у нас фидбэк стоит на нуле, мы услышим только одиночный повтор. Давайте послушаем. Так, сейчас я выключу второй плагин. То есть мы слышим только одиночный повтор. Он может быть любого времени. Но он один. И вот если мы хотим создать такой эффект типичный, когда у нас несколько повторов, для этого существует цепь фидбэк. То есть, когда вот этот сам уже повтор отправляется опять на дилей, к нему подвешивается еще один повтор, он опять отправляется на дилей и так далее. И вот сколько раз это вот петля эффектов будет работать у нас отличает параметр feedback То сейчас она достаточно большая можно конечно ее очень сильно усилить и у нас каждый следующий повтор будет громче и громче и громче до тех пор пока у нас не уйдет в перегрузку потому что у нас каждый повтор будет все громче и громче и громче пока не упрятся в потолок но иногда это тоже такой интересный эффект А, таким образом можно вот делать такие какие-то спецэффекты, когда у нас эхо становится громче, чем исходный сигнал. Но это уже реже, это скорее такая художественная обработка. Но для пространственной а, достаточно просто нескольких повторов, чтобы создать такой некий эффект эхо. А, ну и, соответственно, по умолчанию у нас, как правило, вот это время дилея привязано к темпу а, проекта. Но можно его отвязать, можно задавать это в миллисекунду. ну либо привязать обратно и все-таки выбирать значение в конкретных длительностях а, в принципе это самые основные параметры которые есть у любого дела абсолютно то есть у нас это само время дела это фидбэк а, и конечно же, соотношение сухого сигнала и обработанного так как у меня здесь плагин сейчас установлен в insert то есть на вход на сам на саму линейку с сигналом, то uh, у меня здесь сто процентов драй, то есть сто процентов исходного звука сухого обработанного, и к нему я уже подмешиваю по громкости сам вот этот дилей, точнее все вот эти повторы, которые генерируются, uh, то есть таким образом мы можем делать повторы громче или тише. Ну, думаю, это понятно. То есть это вот такие основные параметры любого дилея. Следующие такие дополнительные параметры, это уже, к примеру, фильтр. То есть мы можем сделать так, что повторы у нас будут более фильтрованные, такие скажем, по частотам, нежели сам исходный звук. То есть звук может быть полноценный по всем частотам, от низких до высоких. А вот повторы, которые генерируются, они уже будут, скажем так, вот с таким эффектом дампинга, если вы помните из раздела по ревербераторам. Там у нас это было, что хвост ревербератора у нас по каким-то частотам обрезанный, например, по высоким. И это создает такое ощущение, что какое-то пространство. Абсорбируют какие-то определенные частоты то же самое сделаем можно сделать благодаря фильтру то есть когда сами повторы у нас чуть отфильтрованы это во первых помогает в миксе чтобы делай более чисто и четко звучал не мешая а, в других частотных зонах и это добавляет такого своего психоакустического психо эффекта когда у нас тоже получается что вот эти повторы в каком-то неком пространстве с какими то абсорбирующими свойствами а, находятся. это тоже очень порой интересно звучит. давайте послушаем и надо понимать, что каждый следующий повтор, если мы используем вот эту цепь фидбэк, у нас еще и больше, и больше, и больше проходит через этот фильтр. Таким образом, каждый следующий повтор более зафильтровывается. Давайте попробуем поставить побыстрее. То есть очень интересный эффект. Наверняка часто его слышали в танцевальной музыке, в поп-музыке То есть каждый дилей, каждый повтор так чуть фильтруется Это тоже очень важный параметр в любом дилей-эффекте Когда можно отдельно вот эти вот самих повторы отфильтровать по каким-то частотам То есть какой-то оставить диапазон конкретный Срезать высокий, срезать низкий, либо срезать только низкие, только высокие И так далее Друзья, отличные новости! Отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком, не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника. Logic Pro Help совместно с Тинькофф Банк предоставляет вам рассрочку на все курсы, а также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями. Переходите по ссылке в описании, где вы сможете найти полный список курсов, участвующих в программе рассрочки, и выбрать то, что вас интересует. Начни получать необходимые знания уже сегодня, не откладывая на потом. Далее уже начинаются дополнительные параметры, как правило, это функция модуляции, то есть, когда мы можем модулировать время повторов. То есть сейчас у нас время фиксированное абсолютно. То есть в данном случае, вот здесь написано в текущем темпе, с такими настройками, у нас где-то примерно 260 миллисекунд. Но мы можем сделать так, что у нас каждый повтор будет чуть-чуть плавающий по времени. То есть один будет чуть раньше, чуть позже. И в данном случае у нас, как вы видите, это тейп delay то есть это эмуляция того самого тейп-делей, которым я. Говорил в прошлом виде видео дело в том что пленка у нас бывает воспроизводится не прям супер идеальной скоростью то есть у нас пленка может чуть-чуть плавать и вот эти головки записывающие и считывающие могут тоже влиять на саму пленку из-за этого у нас каждый следующий повтор может чуть-чуть какой-то опережать какой-то запаздывать и это создает тоже такой интересный эффект плавающего питча то есть из-за того что пленка сама плавает и у нас частота сигнала и его скажем так высота у нас меняется в реальном времени и вот например здесь все Экцемодуляция, можно это воссоздать. То есть у нас есть это эта это то, с какой, скажем так, частотой у нас плавает темп каждого повтора, то есть скорость, а это интенсивность, то есть на сколько миллисекунд, грубо говоря, в процентах у нас будет от вот этого этой длительности плюс-минус плавый темп, то есть то быстрее будет, то медленнее. Вот давайте послушаем, как это звучит. То есть слышно, что у нас каждый повтор то повышается, то понижается. Это тоже такой эффект пленочного дилея. Он иногда тоже очень классно работает в миксах. То есть, когда повторы у нас чуть-чуть э, меняются по пичу. Это очень бывает интересно, звучит. Флаттер и рейд, э, и флаттер intensity здесь это имеется в виду тоже э, как бы особенность пленки, когда у нас пленка может чуть-чуть зажевываться. И вот то, с какой частотой это происходит, и насколько сильно определяет вот эти вот параметры. Также есть всякие дополнительные параметры, типа характера самой пленки, того, как работают вот эти головки для записи и считывания. Но это уже такие частные параметры для модулирования конкретного эффекта, то есть в других плагинах этого может не быть. Самые основные мы рассмотрели, вы можете загрузить любой из своих любимых дилеев, посмотреть их, но уверен, что здесь никаких проблем не будет. Здесь в принципе каждое название говорит само за себя и здесь все более понятно. Ну что ж, давайте в следующем видео рассмотрим э, самые популярные э, плагины дилеи различных производителей и различных типов.